Всем привет, дорогие друзья, и снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Друзья, сегодня делюсь очень вкусным, ароматным рецептом приготовления вкусного мяса. Сегодня у меня подчаровок, ну очень вкусный, очень мясной, поэтому и говорю, что будем готовить кусочек прямо мяса с красивой прослойкой жира и даже немного есть молочных хрустящих ребрышек. Друзья, смотрим видео до конца. Первое, что скажу, мясо должно быть охлажденным. Если вы приобрели его на рынке, то его нужно отправить в холодильник, ну, примерно на 6 часов. Потом уже можно его обрабатывать специями. И опять нужно будет отправить его в холодильник. А теперь смотрим вкусный маринад. Мариновал мясо вечером, ночь пролежало мясо у меня в холодильнике, накрывал пищевой пленкой. Теперь нам нужно его отправить жарить. Прямо со специями жарим на сковороде большой. Берем сухую сковородку. Мясо, вы как понимаете, шкурочку мне на рынке сняли. Такой вот идеальный кусочек. Теперь со стороны жира отправляю в сухую сковороду. И нам нужно обжарить ее со всех сторон. Прожарили мясо с каждой стороны. Теперь заливаю пивом. Нам понадобится примерно 300-400 миллилитров. Накрываю крышкой и начинаем томить с каждой стороны примерно по 20-25 минут. С каждой стороны прожарил примерно по 20-18 минут. Теперь отправляю в форму. И отправляем в духовку. Запекать мясо буду в духовке примерно около 1 часа при температуре 180 градусов. Все, друзья, мясо готово. Прошло более 5 часов. Мясо остыло. Его нужно подавать холодным. А теперь посмотрим, что у нас получилось в разрезе. Ну и, конечно же, попробуем. Сверху у нас получилась небольшая корочка. Вот такая вот красота, друзья, просто шикарная. Обязательно, друзья, приготовьте по этому способу. С таким маринадом на пиве, друзья, очень нежное, вкусное, мягкое мясо. Обязательно к приготовлению. Радуйте родных и близких. Попробуем. Если вам понравилось, ставим лайки, подписываемся, делимся с друзьями. Не забываем комментировать. Я с вами прощаюсь ненадолго, до следующего видео. Всем пока.